В этом видео я хочу вам рассказать про самый лучший фрукт для прокачки. И с этим фруктом вы сможете прокачаться от нулевого до максимального уровня очень быстро и очень легко, ребята. Но прежде чем я расскажу вам про этот фрукт, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Также захотите на мой дискорд сервер, там я разыграю этот фрукт. Но я не буду вас задерживать. Также напишите в комментарии ваши догадки, какой же этот фрукт. Но, а мы переходим к видеоролику перед небольшой рекламой. Не знаю, где быстро, выгодно и безопасно купить робоксы. Так вот, rbxcamp это лучший сайт по продаже робоксов. И курс здесь равен 1 рубль, равен 2 робоксам. Здесь самая низкая стоимость робоксов среди конкурентов. А также на этом сайте есть более 1000 отзывов. И при успешном заказе робоксы на ваш аккаунт приходят меньше, чем за одну секунду. Но если вы любитель халявы, для этого... У RBX Camp есть свой Discord сервер. Здесь не проходит, проводит на очень много роботов. И также не забывайте про группу ВКонтакте. Здесь также проходит розыгрышено на робоксов, И еще здесь вы можете прочитать отзывы. Так вот, RBX Camp это лучший сайт по продаже робоксов. Остерегайтесь мошенников и переходите только по моей ссылке в описании и закрепленном комментарии. Итак, ребята, думаю, все уже догадались, что это за фрукт. А это у нас фрукт под названием Будда. Да, ребята, в этом видео я вам расскажу, какой самый лучший меч или даже что лучше использовать использовать стиль боя либо меч в этом видео я вам расскажу также хочу вам рассказать какую статистику лучше всего использовать и что же использовать буду вы один или буду вы два но сначала я хочу вам рассказать про самый лучший стиль боя или даже меч Давайте сразу же переходим к Dark Степу Это у нас получается черная нога И... А, что? А, вот, ладно И вот у нас вот так вот выглядит черная нога такие, такие. Сразу в стойку стали и атакует она вот так вот Сразу говоря, этот, этот стиль боя мне не нравится и для БУДЫ Он такой себе, так как здесь есть, ребята, задержка Думаю, вы ее прекрасно видите, вот Он ногой еще домахивает, вот он ее домахивает и мы в этот, в этот момент мы дамажить ребята не можем. И поэтому мне не нравится этот, этот стиль боя. И для прокачки он вам точно не подойдет. И следующий стиль боя это у нас Electric club Ну, правда, это просто электричество. Да, ребят, вот это просто электричество. И атакует оно вот так вот. И хочу вам сказать, то, что здесь тоже есть задержка. Вот она. Где он отводит руку в левую сторону. Вот он отводит. И поэтому здесь у нас такой небольшой КД, ребята, есть. И поэтому этот стиль Боя тоже такой себе. И я вам тоже его советовать Советовать не хочу Так как здесь есть задержка И следующий стиль боя это у нас Получается дыхание дракона Вот этот стиль боя ребят на самом деле Вообще не то так как Здесь он вас отталкивает Давайте я вам покажу именно как Смотрите вот и вас отталкивает И лично поэтому я вам не советую Его использовать потому что вот, нет потому что ребята он вас Отталкивает и поэтому вы налетаете на NPC а это конечно очень плохо вот видите ребят мы налетаем и поэтому мы налетаем на NPC и только из-за этого NPC смогут вас дамажить и тот самый стилевой который я Советую вам использовать. Это у нас водяное кунг-фу. Да, ребята, изучаем. И давайте я вам покажу, почему именно он. А именно потому, что, смотрите, он бьет блин. Значит, у меня, короче, на компе майнк. Не знаю, что делать. Напишите в комментарии. Смотрите, да блять. Ой, простите. Ладно, вот он, ребята, бьет без задержек. Вот реально, просто без задержек он атакует. И это самое лучшее в этом стиле. Боя также здесь мастеры очень легко получать, так как здесь 70-130 ой точнее, 70 130 и и 250. Вот такой, ну, правда, скиллы здесь такой себе. О, боже, как он не лагает. Но реально, ребят, советую вам использовать именно этот стиль боя, потому что он бьет без задержек. Вот я думаю, вы это прекрасно видите. Также V2 бьет тоже без задержек. И В2 это особый стиль боя, потому что у него очень хорошие скиллы. Как по мне, у него самые лучшие скиллы для фарма. Потому что здесь у нас все скиллы, они атакуют сплэш-уроном. Именно вот так, вот так вот, и да. И, ребят, сразу хочу вам сказать то, что советы вам прокачивать. Смотрите, в статистике, если у вас маленький уровень защиту и ближний бой, только так меч прокачивать не надо, а фрукт тем более, потому что, ребята, если вы будете прокачивать ближний бой, защита у вас будет качаться, ХП и получается энергия. И только поэтому я вам советую качать именно так, потому что, если вы будете качать ближний бой, это вам получать дает энергию и с помощью этого вы сможете далеко передвигаться, долго бегать и так далее. И если, ребята, у вас открылось третье море советую вам убить элитного пирата, потому что вам Выпадет с него вот такой вот крутой кру Крутой крутецкий плащ получается Давайте покажу вам что же он нам дает Он нам дает ребята На 80% процентов мы бегаем Быстрее и 10% процентов Урона от ближнего Боя от меча От о, оружия и получается он дает нам 750 хп ребят на самом деле Это очень много А если вы во втором мире тогда вам Советую использовать Получается это у нас Смотрите шлем воином очень крутой шлем, он дает нам 12,5% больше урона от ближнего более и от меча и на... И на 5% быстрее реген... ну, регенерирует ваши атаки. Получается, это вот эти вот скиллы на зетку. На 5% они будут юзаться быстрее. На самом деле, для фарма это очень круто. И, ребят, давайте посмотрим, сколько же нам будет сносить NPC. Если мы просто к нему подойдем И он нам сносит 611. Ну, блин, это, кстати, много. Да хватит за мной бежать. И если мы превратимся вот в такую вот Буду в 1. Сколько же он нам будет сносить? И он нам сносит, ребята, 321. 7. Офигеть. Даже на Буди В1, ребята, у вас будет такая неплохая защита. И также про хитбокс. Хитбокс здесь тоже очень хороший. Смотрите, вот. И мы уже достаем и не даем NPC подойти к нам. А если бы у нас стояло... Дыхание дракона мы бы налетали на этом NPC, и он бы нас дамажит. Так, подведем итоги про Буду В1. У нее защита плюс-минус 30%. А, нет, даже 50% или стоп. Немного математики, да, у где-то 50, там 45%, даже 40%. Наверное. И вот, как мы помним, ребята, то, что... Что у меня с рукой? Ну серьезно. И как мы помним, ребята, то, что у нас получается 601 с урона на буди. Ой, просто без трансформации, просто в обычном облике, как сейчас. А в буди В1 нам 301 с урона, как я помню. И это вполне неплохо, и давайте мы посмотрим, сколько же нам будут сносить, если мы будем в Будде В2. Бам! такая ему буду ребята все давайте вот так делаем подходим к нпс приближаем камеру, 60 сколько сносит 277 урона офигеть это это классно очень классно для фарма это реально самая то это защита для буду в 2 очень топовая но правда можно использовать буду в один если у вас нет друзей которые вам помогут а и смотрите хитбокс хитбокс он правда больше а теперь Ребята, здесь настолько большой хитбокс, а я могу дамажить NPC, и он к нам подходить не будет. Стоп, мне кажется, это какой-то баг. Так, давайте еще раз. Да, ребята, на самом деле был баг, и NPC к вам подходить будет, но, конечно, Buddha V2 для фарма будет намного лучше, потому что у него больше защиты и, конечно же, больше хитбокс. И для рейдов Buddha V2 будет тоже намного лучше. И также на Буде есть такой баг, если вы дескать кликните на Z и на ваш стиль боя. У меня сейчас не получилось, но там работать не только со стилем боя, но еще и с мечом. Если с мечом, тогда там будет сразу понятно, если у вас станет меч очень длинным и очень большим. И в чем заключается этот баг? Этот баг заключается в том, что у вас будет такой же большой хитбокс, если вы будете в таком маленьком плече, у вас будет такой же большой хитбокс, как на Будде В2, там, на В1 версии, вроде бы, этот баг не работает. А на этом моменте, ребятки, наш видеоролик подходит к концу. Как думаете вы, Будда, на самом деле, лучший фрукт для фарма или нет? Напишите в комментарии, лично я думаю то, что все скажут да, Будда самый лучший. Все так считают, потому что на самом деле Будда она стоит в стоке. Миллион двести получать ее, ну достаточно легко, ребята. И кто досмотрел до конца, обязательно пишите, то, что Глеб я досмотрел до конца, буду выдавать медальки, получать сердечки под вашим комментарием. Но а вы ребята пользуетесь этим фруктом, так что залетайте на модерский сервер, там я скорее всего разыграю, но и, конечно же, блин, я же не знаю, как мне закончить видео, потому что у меня такой тильт, что меня лагает. И качество... Ну, короче, ладно, ребят, на этом моменте наш видеоролик точно подходит к концу тоже. Всем удачи и всем пока-пока!